Всем привет, с вами Черри, сегодня у меня бомбит жутко на одного блогера, ютубера, как это еще можно назвать? Дима Ерошов, тебе мой привет. Блять. Сегодня мы посмотрим три его видео и поймем, что же с ним не так. И вы меня тоже поймете, почему же у меня на него бомбит. Привет всем, меня зовут Дима Ерошов, это мой брат Егор. И сегодня мы поиграем в одну игру, которая называется, которая никак не называется, мы просто будем тупо смотреть на друг друга. А, они хотят поиграть в игру, М -м -м, кто дольше не засмеется, набрав в рот воды. И пытаться не заржать. Так как я очень упоротый, у меня шансов мало. Давай, бей воду, пей. Бери... Только не глотай. <клёх> Уже вначале Малой засмеялся, ну все, он просрал. Сука, камера упала. <смех> Гребаный ветер. Ты мог позвать хотя бы друга, у тебя нет друзей. Снимаешь с моим, с малым братом, который по-любому заржет, он же Малой, ему лет 8 на вид. На, на тот момент может быть 7 даже, потому что это видео было выложено где-то почти год назад. Ну где-то чуть больше полугода. Окей, еще чуть-чуть и перейдем к следующему видео. У нас их будет три сегодня. Здесь диван загривал. боже я не могу это смотреть он уже начал смеяться иди в задницу идем к следующему видео блять какой следующий следующее видео следующее видео называется фокусы опять тут гениальная супермонтажная заставка Так она ред, не уши, это еб твою налево! Привет всем, я Дима, и я сегодня хочу показать на своем канале немного фокусов. Первый мой фокус будет с печенькой. Печенька абсолютно обычная из печенья. Ну и тесто я люблю. В руках у меня ничего нету. Показываю фокус один раз. Второй попытки у вас не будет заметить. Первое, что вы должны сделать, это закрыть глаза. Что, мать твою, ты городишь? Закрыть глаза. Какой человек будет смотреть видео на YouTube при этом закрывать глаза? Yeah. <laughs> ну серьезно? Yeah. Окей, посмотрим на сам фокус. Итак, приступим. Закрывайте глаза. Я отворачиваюсь. Давайте представим, что я закрыл глаза, и вы тоже. Три, два, один. Главное в этот момент не открывать глаза. Он сказал в этот момент не открывать глаза, но ведь никто же их и не закрывал. Он съел печеньку! Сука! Он ее просто, мать вашу, съел! Просто съел! Вот, вот, сейчас, вот, сами смотрите. Вот вся магия. А, кстати, глаза вот не забыли открыть. Его лицо, он жрет печеньку. Гениальный фокусник. Продолжаем и третий, последний, сегодня видос. И опять же гениальный мастер монтажа Дима рассказывает нам о печальке. Он ушел с ютуба. Но почему-то он вернулся на него. Привет всем! А теперь серьезно, почему не было видео? Во-первых, моя не знает, что снимать. А во-вторых, я был занят игрой в самп. дрот был занят игрой в самп. Неужели у тебя не нашлось время? снять видео. А как же у него не нашлось компа, чтобы хотя бы в GTA онлайн позадротить? Потому что у него нет GTA онлайн, Потому что у него нет нормального компа. У него комп за 40 гривен. Кто играет вообще в самп? Знаешь, тут такой вопрос, как бы, кто играет вообще в самп? знаешь, сейчас на дворе 2016 год, 21 век, кто-то еще играет Серьезно, я думал, все увлечены игрой в GTA Online. Мне кажется, даже CJ, блядь, и, и тот играет в GTA Online. No. Я вам даже скину сервер, на котором я играл. Э, ну, в смысле, ссылка будет в описании. А вот тут он сказал, что ссылка будет в описании. Э, обратите внимание на описание. Тут нет ссылки! Никакой! Тема видео будет про то, как я хотел уйти с Ютуба. Все, что ты не ушел-то с Ютуба, раз хотел уйти. А что ты делаешь? Дима, почти косарь просмотров на канале. Вот когда будет ровно тысяча просмотров, я вам спою песню. А как думаешь, у него есть уже тысяча просмотров? Ну, он сказал, что у него почти тысяча просмотров. О, тысяча пятьсот. 1500 люди у него, 1500 просмотров он обещал спеть песенку и знаете сколько не было видео с момента вот этого видео? Эээ, 4 месяца? 4 месяца 6, 6, 6 месяцев да, я думал там 4 было мне кажется он еще раз за 4 с ютуба блять ушел 6 месяцев не было видео, охренеть где обещанная песенка, Дима? Дима, мы требуем песенку так, недавно я все таки задумался уйти с ютуба во первых что было причиной этого, этой задумки? Первая моя причина была это... Нехватка поддержки, как... Потом я не знал, что снимать. Не знать, что снимать, это значит, что у тебя нехватка идей, у тебя нет идей, значит, не снимай вообще. Либо хорошенько подумать, что снимать, вместо того, чтобы играть в самп. Про сценарий сейчас скажу. Про какой сценарий? Вот именно, про какой, сценарий. <смех> так я сам без сценария. <смех> не, ну тут хоть по крайней мере задумка у меня бомбит, в этом и есть. Чтобы не было сценарий, говорить все вживую, как есть, что я об этом думаю. Так ты хоть влоги делаешь, там и не надо сценарий, а ну... он прямо вот так у себя на хате уже подготовленный, блять, в кавычках. <смех> ну да. Потом просто задолбался снимать видео. И почти ушел с канала. Но один мальчик по имени Дэн... Да какой мальчик? Ну, пацанчик. Пацанчик по имени Дэн... Он мне подсказал, что так сразу не надо уходить. Спасибо, Дэн, что подсказал ему, что не надо так сразу уходить. Лучше бы подсказал ему, как удалить канал. И то полезней бы совет был. Все известные ютуберы бросали. Нефёдов бросал ютуб. Ну, в смысле, уходил с него. Mm. А. Ивангай. Mm. А PewDiePie. Нет. Катя Клэп нет. Марьяна Ро нет. Марк нет. Куплинов нет. Куплинов. Куплинов. Брен Так каких? Так про каких известных ютуберов ты говоришь, которые бросали? Андрея! Какого Андрея? Офис Уэллис Это кто? Mm, а, Уэллис Уэллис, который... А, это тот, про которого мы говорим в другой части Ну как? Психовали по этому поводу Пытались бросить Откуда он знает, что известные ютуберы Психовали по поводу ютуба И пытались бросить? Я вот не понимаю его, честно Я следил за ним Следить за ютубером, Не, в принципе, это возможно Несмотря на это Продолжали И у них сейчас по миллиону, там, по 200 косарей всяких. По миллиону, по 200 косарей всяких подписчиков. Надо было сначала сказать по 200, потом уже по миллиону, потому что идет неправильная ты... последовательность. Суть в том, что у этого чувака нет сценария, и как таковой он должен быть, потому что если ты снимаешь какую-то... Вот как это называется, вот это вот его видео инфо-видео. В инфо-видео ты должен сделать сценарий, в котором ты говоришь, что ты хотел, ну блин, в котором ты доносишь до людей какой-то смысл. И если ты говоришь, что ты оставишь какую-то ссылку в описании, ты должен оставить ссылку в описании. Почему этого никто не делает, ребята? У меня есть ссылки все в описании, подписывайтесь подписчиков, то есть даже те же самые хейтеры. Главная моя причина с ухода с YouTube была связана с родителями. Родители меня как не поддержали в этом плане. Никакой нормальный родитель не поддержит нормального ребенка в том, что он снимает видео на YouTube. И причем бессмысленные видео которых э, нет ни сценария, ни какой-то информации, зрителей. Не освещение. Не освещения. освещения. Что ты говоришь? На освещения нет. Не фона, у нас тоже освещения нет. У нас, естественно. Не, у него есть фон. Почему? Обои, блядь, фон. А чем обои не фон? Из-за учебы даже намекнули не очень хорошим. А мне глубоко... Ай-яй-яй, как не стыдно-то тебе, ёб твою, налево материться. Ай-яй-яй, Дима, ай-яй-яй. Мастер запикивания. Что же мамка твоя скажет по этому поводу, когда увидит это видео? Я буду снимать и буду пытаться лучше снимать. Может быть, даже создав свою личную группу. Я буду снимать, я буду пытаться лучше снимать, может, даже создам свою личную группу. А что ты раньше думал? Что ты ее не создал раньше, если так хотел снимать, так хотел продолжить свою карьеру на Ютубе и стать великим... Э, кем? Блогером? Ну, я не знаю, как это назвать. Это блог, это инфовидео. В инфовидео ты должен, блин, написать текст и и дай no. нет идеи. а короче просто эта жопа меня жутко бомбит ну можно можно же нормально снимать да разблокируюсь этот тупой телефон можно же нормально снимать я не говорю что я снимаю лучше я не говорю что я снимаю хуже я в какой-то части даже я писал сценарий у меня был где-то сценарий, в какое то там видео, я даже не помню в каком. Лучше бы... Дима, лучше бы ты снимал игры. Это гораздо проще, чем снимать что-то вот... Да, типа, типа вот того, что ты снял. Ну когда у меня будет уже 100 подписчиков, 200, не знаю. Когда люди, люди реально будут смотреть меня. А не просто из-за того, что я себя Ну думаю, все что... Интересное вам рассказал. Ну, просмотр, думаю, уже обеспечен мне. С вас только поддержка лайком и подпиской для тех, кто на моем канале первый раз. Подписка, кто, кто, кто, кто, кто. Ну, короче. Подпишитесь обязательно. Поддерживайте меня. Всем спасибо за просмотр. И... Пока, но ну, не на себя. Я буду снимать видео, будут новые видео. Если ты говоришь, что ты будешь снимать видео, будут новые видео, так пусть они будут. Но ведь их у тебя нет. Ты снял вот это видео и спустя... 5-6 месяцев... Ладно, если видео будут через долгое время. Но, сука, они должны быть как, блядь, минимум качественные, сука. А не про Гомункула. Он снял Которая видео про Гомункула. Идея была спижена у Мамикса, блядь. Тем более спиженая идея. Это пиз... пец. Я как бы не говорю, что у него что-то плохо. У него все плохо и все хорошо. С дикцией чуть-чуть поработать, с, со сценарием чуть-чуть поработать, написать его, не поленить. Сценарием мне чуть-чуть поработать, с ним, блядь, поработать. Сука. Написать его вообще просто, чтобы он был. Чтобы он существовал, сценарий, все, все будет хорошо. Придумать хорошую идею. У нас с тобой было куча идей, и ни одна из них не воплотилась в реальность. Если ты можешь сделать нормально, так сделай нормально, боже мой. Короче, я на этом заканчиваю, и всем пока, с вами был Черри, подписывайтесь на канал, на группу, на меня, добавляйте меня в друзья, и все. Это пиздец, ребят.